Здравствуйте. Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Ох, уже теперь с Валютные подвижки. Трудоустройство с расширением. Проекты на подходе. Налоговый прогноз. Ох, уже теперь с данные. Роскомнадзор развеивает сомнения. В ведомстве полагают, что в связи с изменениями законодательства с 1 сентября этого года подать уведомление об обработке персональных данных следует всем организациям и предпринимателям, ведущим такую обработку в целях оформления трудовых отношений. Сообщается, что на интернет-странице Роскомнадзора оператору предоставлена возможность сформировать и отправить уведомления в электронной форме. В отношении даты подачи уведомления разъяснений нет. Наши советы в материале системе «Мое дело. Бюро». Валютные подвижки. Очередные уступки в валютных ограничениях. До 1 октября с нерезидентами из дружественных и нейтральных стран можно проводить операции по предоставлению валюты по договорам займа а нерезидентам, владельцам еврооблигаций, при выполнении определенных условий предоставлено право покупать валюту на внутреннем российском рынке. Трудоустройство с расширением. Внесены очередные поправки в программу помощи безработным. Напомним, что данная мера поддержки направлена на привлечение работодателей к программе занятости через предоставление им субсидий – Обновленная программа с 23 августа теперь действует в отношении всех безработных граждан до 30 лет, без выделения каких-либо особых категорий. Таким образом, большее количество работодателей, принявших на работу безработных, смогут получить частичную компенсацию расходов на выплату им зарплаты. Проекты на подходе. Подготовка к новогодним изменениям идет полным ходом. Рассмотрение проходит несколько проектов с новыми формами. Это форма уведомления о рассчитанных суммах налогов взносов. Напомним, что это уведомление в ряде случаев понадобится подавать в налоговую инспекцию со следующего года в связи с введением ЕНС, единого налогового счета. Далее, проект формы 6 НДФЛ. Обновление расчета связано с нововведениями по НДФЛ будущего года, в том числе в отношении порядка удержания НДФЛ и единого срока его уплаты. И проекты форм СТДР и СТДСФР. Обновление бланков обусловлено предстоящим объединением ПФР и ФСС. Сами формы не претерпели существенных изменений. Налоговый прогноз. С 1 сентября становится возможен обмен электронными перевозочными документами между участниками перевозок. Вступят в силу правила обмена такими документами и правила их направления в государственную информационную систему перевозочных документов. В электронный формат могут использовать участники перевозок грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, которые заключили со специальным оператором, Соглашение об электронном документообороте перевозочных документов. Для проверки таких документов на дороге было разработано специальное программное обеспечение, которое будет считывать QR-код и визуализировать для инспектора данные из электронной транспортной накладной. Начался осенний этап продаж по программе туристического кэшбэка. Продажи продлятся до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кэшбэком можно будет с 1 октября до 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Ключевое нововведение этого этапа – повышенный кэшбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы создал специальный информационный ресурс, который поможет компаниям, исключенным из единого реестра субъектов МСП, восстановить свой статус, который был утрачен из-за нарушения сроков или недочетов в представлении документов. В Московской области до 30 сентября продлен конкурсный отбор на получение субсидий на маркетплейсы, в программе присоединились еще два маркетплейса, это Delivery Club и Ozon Fresh. Компенсировать затраты на комиссию и рекламу в них смогут предприниматели, реализующие продукты питания и напитки. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 14 сентября. Тема вебинара «Бухгалтерский и налоговый учет кредитов и займов в 2022 году».